Привет, я Медведь. Вот такой красивый серый, с голубым носиком и розовым бантиком. Как он висит в воздухе? Юмичу, это просто медведь на палочке, потому что его вытащили из букета. М медведь на палочке? Что это за чудо такое? Это самый первый мишка в моей коллекции. Так, Юмичу, не трогай мишиного медведя. Нет, я хочу его проверить, этого летающего медведя. Он не летающий, он на палочке. Это первый мишка в коллекции мишиных медведей. Да, у меня уже большая коллекция. Нет. Юмичу, отдай. Он несъедобный. Знаешь, что он несъедобный? Я сейчас тебе покажу, как надо делать. Что ты хочешь? Ты его берешь, и он залетает в кадр. А я говорю, подпишись. Залетает в кадр? Как? Э, вот так вот? Нет, не так. По-другому. Вот так вот? Нет, так тоже неправильно, Аня. Ну, а как? Ну, э, берешь его наверх и потом раз. Вот так? Нет. Вот так? Да, я такая его озвучиваю. Я подписочный медведь. Подпишись. Посмотри лучше, как он смешно крутится. Нет, нам не нужен такой бешеный подписочный медведь. Жалко, сегодня с нами опять нет Софи. Да, она до сих пор болеет. Но Софи сказала, что я должна, как и обещала подписчикам, показать свою коллекцию мишек. Не переживайте, Софиша выздоровеет. Надо, чтобы подписчики ставили очень много лайков. Зачем, Юми? Чтобы Софи, когда в кровати смотрит видео, видела много лайков и знала, что это все ее поддерживают. А, прикольно. А мы с тобой, Мишаня, уже показали одного мишку. дайте ко мне летающего медведя. Ребята, я пойду проведаю Софишу и сейчас к вам вернусь. Ну вот, даже у Миши есть своя коллекция мишек, а я так до сих пор... Ничего не собираю. Киса, Алиса, ну тебе же предлагали подписчики. Собирать, например, шарики. А я не хочу шарики. А что ты хочешь собирать? Не знаю. Ну попроси подписчиков еще раз написать предложение в комментариях. Про то, что мне собирать? Да. Что ты хочешь коллекционировать? Может, собачек. Собачек уже коллекционирует Эйвон. Ну я же собака. Я тоже хочу коллекционировать собак. Да подожди, так неинтересно. Тебе нужно коллекционировать что-нибудь другое. И ты не собака. Собака. Ты же покемон. Ладно, ладно, ну собака. Но тебе нужно... Миша там будет свою коллекцию показывать, я нашел рецепт съедобного лизуна. Пойду попробую его приготовить. Буду делать сегодня съедобный лизун. Только он будет э, собачий, а не для двуногих. Но такой можно и для двуногих делать. Короче, я пошел, девчонки. Хейвен, ты куда? Делать съедобного лизуна. Он тут пока мы заняты были нашел рецепт в интернете. О, Хейвен, вечно он где-то пропадает и что-то придумывает. А Аня опять не знает. Муку двуногих нам нельзя. Я должен сделать собственную муку. И мне поможет блендер Ваня. Ух ты! Ничего себе! Как нечестно, Юмичу! Ты опять смотрела без меня ролики! Так ты спала опять! А я слышала, как ты на Маджик Family смотрела ролики! Так ты же там даже была, когда мы его снимали! Ты про какой из них? Про сумасшедшие товары для питомцев. А, про заморозку для какашек? Да, и про таиды очки. И про выгуливатель для рыбок. И про целовашку! очень классные и там столько всего, я ссылки оставлю в описании. Вот это наш был Абберва да недоел, все аж трясется. Ань, кстати, а где тогда моя покемона коллекция? Ты имеешь в виду кучу своих вещей с Пикачу? Да, но это даже не все. Да, не все. У меня еще большие покемон-болы. Да, Юмичу. А свитшот? Вот он твой покемон свитшот. Я его недавно заказала, и это еще не вся моя коллекция. Да, Юмичу, потом как-нибудь покажешь ее подписчикам. А где Иван? Это же его коллекция песиков. Он ушел по делам. Чем у меня. Мы уже показывали коллекцию троллей Софии, а сегодня показываем мою коллекцию Мишек. Может быть опять сделаем опрос? Хорошо, девочки. Как обычно сделаю опросик вот тут сверху в углу. Только моей коллекции там не будет в вашем опросе. Потому что нет комментариев. Внизу что мне собирать? Не пишет никто. Вот и голосуйте. А меня в опросе не будет. Алиса, ребята тебе что-нибудь обязательно напишут. Не напишет мне никто. Да, и никто на твою фан-встречу не придет. И у меня бежали Алису. Так, моя мука из лакомств готова. Теперь э, нужно ее хорошенько процедить. Через ситечко. насыпать ситечко и процедить. О -о -о -о -о. Хорошенько надо папу потрясти. Получается, мука. Самый большой в моей коллекции это вот этот мишка. Миша, почему ты решила собирать мишек? Так, потому что я Миша, и подписчики говорят, что я похожа на Мишку. Вообще-то да. Этого Мишку мы же недавно показывали. Его же в посылке прислали. Да, большинство моих медведей из подарков от подписчиков. А вот этот Мишка, по-моему, не из подарков. Да очень старенький медведь. Прямо ретро? Его подарили мне, когда я только очутилась в нашей семье. Ой, простите. Он очень старенький и тоже большой. И его можно использовать как красивое украшение на новый год. У него тут и шапочка с бубенчиком, да? Да, и еще шарфик. А еще у него очень милые ботиночки. А ножки у него металлические, и он может на них стоять. Чтобы он был устойчивый, в ботиночках у него песок. Ой, тут ребята дырочка появилась, из которой песок выпадает. Надо зашить. Вот такой красивый старинный новогодний медведик. Прикольно, что? А если я собака разные косточки буду собирать. Коллекция игноушечных косточек, как у настоящей собаки. Ой, Алиса. Следующий мишка из моей коллекции темно-коричневый. Очень мягкий и с золотым бантиком. Мне кажется, он больше всех похож на тебя. Да, его мне тоже прислали подписчики. Он плюшевый, мягенький и очень красивый. А на нижних лапках у него бежевые подушечки. И глазки у него миленькие. Давайте вот этого вот медведя в юбке покажем. Ох, я умичу. Но это же девочка. Медведиха? Крупные куски лакомств отсадил, и получилось собачья мука. А теперь мне надо две, две, ой, столовых ложки. Отлично, мне нужно аккуратно вылить 50 миллилитров горячей воды, но не кипятка. Так, помешаем. Двуногим-то пищевой краситель можно, а вот собакам нельзя. Зато у меня есть свекольный сок, им-то я и покрашу своего лизуна. Отлично, по-моему пока хорошо получается. А ушах стразы. И она в красивой юбочке. А на юбочке тоже цветочек со стразой, прям посередине. Она такая маленькая, вмещается мне на ручку. Да. А еще у тебя есть Винни-пух. Да, он желтенький. У него красный язычок и красный бантик на груди. И нарисованные брови. Его тоже подписчица прислала? Да. А как его зовут? Винни-пух. Может, они будут мужем и женой? Миша, а может быть ты остальным медведям тоже дашь имена? Да, точно. Порошайте. Комических медведей они не мягкие. Один держит сердечко, я люблю тебя, а другой подарок. Их мне принесла наша подписчица из нашего города. Я думаю, что это мальчик и девочка. Может, Может они просто друзья? Да, и правда, красивые мишки. А им ты тоже имена не придумала? Следующий медведь. Мне кажется, это даже брелок. Свекла покрасила мою муку, но мука пока комками. Капну-ка я сюда немного растительного масла. Вкусный будет съедобный везун. Только никак у меня не получается его замесить. Его же нужно превратить в шарик. Придется все-таки звать Аню. Да. Бежевый Мишка держит надпись на английском. А на голове у него шрамик. А на щечках сердечки. Все-таки это брелок. Да, написано там на английском. А что там написано, Миш, ты знаешь? Ааа. Forever friends. И что это значит? Это значит друзья навсегда. Класс. А сейчас еще один мишка из моей коллекции. Вот этот? Нет, тот другой. Этот потом. Вот этот? Да. Что это у него с ногами? Что это такое? Что это за лыжи? Какие лыжи на медведе? На шее у него желтый шарфик. Юмичу, перестань. Я хочу понять, что это такое. Это не лыжи, это коньки. А, точно. Зимний мишка в шарфике. И последний медведь. Ой, подождите, девочки, а, Эйвен где-то кричит. Эйвен? Что ты тут устроил? Я делаю съедобный лизун. Съедобный лизун? Из муки только для собак. Я ее сам сделал. Кипятка и свекольного сока. Ох, Эйвен, вечно ты что-нибудь устраиваешь. Мне нужно, чтобы ты его пожамкала. Хорошо, я пожамкаю тебе его. Но больше так не делай. Сколько раз можно говорить? Достаточно? Но мне нужно, чтобы ты еще его в холодильник положила. Сам положишь, Эйвен. И прибери тут все за собой. Что там, Эйвен? Ничего, лизуна какого-то делает. Съедобного! Нет, но он все делает без спросу Ах, папуля Это твой последний мишка? Да Он очень прикольный Как будто самодельный Да, как будто хендмейк Давайте положим его сюда ко всем мишкам Юмичи только не ранили Надо им всем придумать имена Вот такая вот у меня коллекция Так, давайте я потихоньку мишек сложу и схожу к Софише Девочки, приветствуйте, мой первый в жизни съедобный лизун Правда что ли съедобный? Угу, вкусный антистресс О, Эйвен, ты уже принес лизуна Давай-ка посмотрим, что у тебя получилось Пахнет очень он из съедобных продуктов Мне кажется, Иван, что твой съедобный лизун больше похож на съедобный самодельный пластилин Или кинетическую глину Потому что он слишком рассыпчатый Он не тянется, видишь, он ломается Но ты, конечно, молодец Зато его можно есть <клёк> да, Берешь и ешь лизун Круто, я тоже хочу! Да подождите же вы! Но явный плюс твоего творения, Иван, в том, что руки не пачкаются И его, правда, можно мять как антистресс Давайте уже его съедим! Но тебе, киса, Лиса, его нельзя, потому что Эйвен сделал муку из собачьих лакомств, а не из кошачьих. Но я же собака. Смотрите, как он здорово мнется, правда, как съедобный пластилин. Очень хороший антистресс, и не только для вас, но и для людей. Давайте что-нибудь из него слепим. Да, пожалуй, давайте его разделим на три части и слепим из него снеговика. Скоро же зима. А потом вас есть. Съедим потом его. Съедобный красный снеговик. Маленький шарик для Юмичу, средний шарик для Миши, и большой шарик для Эйвана. Эйвен, ты это уже съел? Да, я. Юмичу, ты что, тоже? Да, Миша, дай нам свой. Нет, я уда. Не Пойду себе свой съедобный лизун сделаю. Оставь лайк, если ты не редиска. И скареешь мне подписку. А еще там есть колокольчик. Если ты его нажмешь. Может, в первом увидит наш ролик? вам подниму вставить свой коммент значит возможно возможно возможно он наше видео вдруг попадет юми скорее ну хватит вам